Восточные сказки. Сказки, зачем, зачем ты, ты мне строишь, мне строишь глазки? Привет, земляне! С вами Брис. И Перпин, и мы пришли с власками. Сегодня мы переодеваем персонажей-спонсоров. Короче, ребят, это не редизайн. Редизайн это когда ты берешь персонажа и отталкиваешься, например, от его истории характера, делаешь ему новую внешность, да? А мы представили, что было бы, если бы эти персонажи попали в наши вселенные, и наши персонажи с Перпин решили бы их переодеть. Ну, так сказать, под стиль. Короче, мы выбрали максимально отбитых по вкусу наших персонажей, То есть, наших главных персонажей. Ну, так получилось, что они и главные, у них вкуса нет обоих почти. Короче, да, сегодня Брис и Фио будут заниматься переодеваниями. Мы специально взяли, скорее, наших больше друзей персонажей, чтобы, если что, не получить по шапке от Вонтера. и мы в первую очередь спросили у них разрешения, потому что перед тем, как переодевать персонажа, да, Брис? Да. Нужно спрашивать разрешение, видимо. Обязательно нужно спрашивать. Итак, поскольку мы будем просто смотреть на то, как персонажи, которые вам неизвестны, будут получать другой лук. Э, значит, мы показываем, как они выглядели до. Вот вам картиночка. Потом мы вам, наверное, скорее всего, рассказываем про самих персонажей во время спидпейнта. Вот вам спидпейнт. Э -э Итак, персонаж этот всесильный, всемогущий, все крутой. Короче, максимально мой И это не мои слова, это слова моего спонсора. ]Stevie. Моего спонсора, личного спонсора. Поскольку он весь такой себя альфа-самец, Фио, конечно же, <св Sutro> в силу своей гейской натуры. Гетеросексуал попал в лапы. Гамогей. Гомогей. Блин, мне честно говоря, жалко Диза больше, чем даже Шиву. Просто потому что... <с> блин, я бы сама не хотела, чтобы Фиво меня переодевал. <с> Это же совсем шлюшский наряд, наряд получится. Типа проституточный. <с> но... Блин, ну ты, кстати, почти угадала. <с> Черт что... Ну, так и расскажи, от какой логики он там отталкивался, почему он это выбрал? От ну, логики давай. своих извращений, господи Иисусе, это все, что я могу сказать, он просто извращенец. Вот, Фио, значит, такой, значит, его увидел, такой, боже мой, какой мужчина, в каких трусах. А в каких он трусах, неизвестно. Неизвестно только Фио. Нет, он не в платье, он будет в штанах, потому что я отталкивалась не только от того, как бы его редизайнул Фио, там вообще была бы полная жесть, я пыталась сохранить более-менее стиль. Стиль, поскольку у мужчины этот ходит в костюме <связать> официальном. Вот, я немножечко сохранила дольку официальности. Я также постаралась сохранить цвета, то есть основные цвета, которые носит этот персонаж. То есть, там голубой, синий, фиолетовый, золотистый. Э, эти цвета чуть-чуть сохраняются. Есть, конечно, отдельный аспект, но неважно. <связать> <связать> <связать> да, еще этот персонаж оказывается двухметровый, но здесь этого ну, незаметно. Твою мать! Я так стараюсь показать рост Шива, а ты такая, ну, по***й. В силу скажу, что Фио тоже, ну, не маленький, у него рост 185. Да, но только здесь, по-моему, он выглядит повыше. Он специально. Но ну, а Галила чуть-чуть, но бывает, ничего страшного. Чё, боже, <african> ты его как Майкл Джексон одела, что ли? Это модно. Широкие штанишки сейчас модные. Я ему еще татухи нарисовала, несуществующие, короче, да. Ну, потому что, э, исходя из э, логики Фио, я такая думаю, ну, Фио же у нас он персингованный, татуированный мальчик с бусинками, со всякими штуками, которые полностью нагромождают его лук. Поэтому я решила, что Дизо наденет примерно точно так же. Вот, Жиза, я тоже примерно так думала. Я сначала нарисовала основной лук, а потом 3000 часов добавляла туда детальки всякие ненужные, чисто чтобы казалось бы, будто перс детальный. Да-да-да. Ну, потому что один раз живем точнее, один раз рисуем, так что. Ну, да, плюс, скорее всего, нас за эту штуку убьют сразу два человека. Можете посетить его видео не удивляться, что новых просто больше не будет. Мы умрем смертью храбрых людей. Скорее всего, это даже нельзя считать гифтом, потому что это стремно показывать. Я бы на месте наших друганов просто прекратила общение по этих картинах. Просто, не знаю, удалилась бы из соцсетей, чтобы никто не знал. Я на их месте тоже бы не стала больше с ними общаться, честно говоря. Знаешь, э, на самом деле Реально очень сложно подумать о том Как бы поступили именно не мы А наши персонажи Потому что, честно говоря, от себя Я бы нарисовала совсем другой лук Потому что я приверженница официального стиля И, ну, я почти бы ничего не меняла Честно говоря, в официальном лучше. Жиза, я тебя понимаю, это действительно так Мне нравятся оригинальные дизайны Не то, чтобы я хотела их менять Я знаю, что наши персонажи не такие И они бы такие, о боже, вы такие официальные Кошмар, просто кошмар Срочно нужно раздеть. Срочно нужно раздеть. Какой же он Какой господи. же кринж. Я не могу. Я бы, честно говоря, реально перестал с тобой общаться после такого режима. Так что я надеюсь, он задумает насчет того, чтобы бросить -то тебя. Просто другой стиль. Да что я хочу сказать? Вообще видос можно назвать просто буквально как Рис и Фио издеваются над седыми персонажами, а вы думали, почему они седые? <свят> Не, ну реально цацы, цаца. Цаца, цаца, господи. Ну смотрите, ты нарисала двух геев, я нарисовала двух лесбиянок, мы с тобой недалеко ушли. Очевидно, что мы должны пересмотреть свою сексуальность. <с 140> боже, ты что, гей? Нет, я думаю, что я гей-сексуал. Мне нравятся геи. Но если э, чувак гей... И ему нравятся парни, то он мне тоже нравится, несмотря на то, что я ему не нравлюсь, потому что я гей-сексуал. Ну, Шиву я рисовала раз 5-7-8, много рисовала, но не полноценно. ее все постоянно будут с мужиком. Ну так надо, так надо. Это оригинальная задумка автора, с которой я х**о ху... справляюсь. Но честно, я думала, что я так справляюсь, но честно говоря, как не зайду в комменты, все таки что за мужики? Я такая, да, у меня получилось. Это у нас еще один седой персонаж, еще один двухметровый в отличие от тебя, вообще-то, я это передала. Брис, короче, сама по себе мелкая пи***чка. Шива, она, типа, там, 2,64. И я, честно говоря, больше всего еб... с тем, чтобы показать разницу в их росте. ХЗ получился или нет, ладно. Вообще, она там по характеру очень спокойная, стеснительная, смущающаяся, не знаю. Но видно. Ну, короче, да, чисто такая неконфликтная, вот. И, да. А Брис у нас наоборот очень сильно любит давиться до людей, особенно кидаете люди спокойные, и не конфликтные, потому что ну довести человека до конфликта ну ну, ну, ну это же просто святое ну ты сама понимаешь Н надо уметь надо уметь на самом деле в общем а, да что я хочу сказать по дизайну я хотела сначала ее раздеть, но потом пожалела ее смущающуюся сторону это просто похоже на чивика ковадлу так и потом ты увидишь короче Сейчас я не поленилась я спросила короче о любимых ее цветах и одела ее в целом по цветам референса да Uh, ну, там uh -huh. с добавками от Бриз, потому что Бриз не любит однотонные вещи какие-то Но я тоже, получается, цвета пыталась сохранять оригинальные, но... Да, я уже вижу, какая Бриз довольная Я была настолько же довольна, насколько и она, пока я это делала, если тебе интересно uh, У них разница ровно в метр, если тебе интересно, ровно Пипец так, штаны, О, хвалю. Потому что ты обычно не рисуешь штаны никогда. Ну, она слишком большая. Я подумала, что это будет довольно странно на таком высоком персонаже. Ну, видеть шорты, не знаю. Пластыри, конечно, конечно как же без них. Конечно. Чокер. Чокер. <свят> это ошейник? Господи, Суси. Это же Бриз. Да Брис еще больше извращенка, чем Фью. Она теперь выглядит не как э, чувак, который... Что там, блюститель закона она же, да? А как тинейджер. Технически она есть тинейджер. Она младше Брис. Она похожа на персонажа какого-нибудь из Life is Strange. Это комплимент для меня, спасибо. Не, правда, ей понравилось не твоему спонсору Шиве. Шиве. Я, честно говоря, так и не поняла. Я все думала, что... Наверное, ей понравился только сам факт того, что это в ее любимых цветах. И, по крайней мере, это закрыто. Я хотела сначала ей открыть живот. То есть, типа, чтобы это был топик. Короче, у нее там шрам. Я просто подумала, что ну, персонаж, у которого такой большой шрам на всю грудь, не захочет его открывать. Но думаю, ей в целом, наверное, все-таки понравилось. Я думаю, что Дизу бы это не понравилось. Ну, потому но... что, Фью, извините, гийский гей, будь там какая-нибудь девочка, он бы ее наверняка по-нормальному одел. Короче, смотри, почему я не могу так сильно стараться над одеждой собственных персонажей? Потому что у меня есть странный комикс, который мне надо рисовать. ЭТО разовая акция. Никто ее в таком луке рисовать никогда в жизни не будет. Я никогда не буду. Человек, которому это рисуется, тоже никогда ее так не нарисует. Я только что поняла, что мы с тобой просто переодели двух седых, более-менее, ну адекватных персонажей, которые, ну типа ведут себя нормально и выглядят тоже нормально, типа в официальных шмотках. Просто сделали из них двух клоунов. Ну у тебя это прям совсем клоун, у меня это уже скорее похоже на подростка такого типа. Теперь они подросток и гей. О, цветные пряди? Серьезно? О, подсвет глаз! <свят> это все равно будут писать в комментариях, так что я скажу это первое. А это что, Харли Квинн? Я знала, что так скажут. Я знала, что так скажут. <свят> На самом деле я тоже об этом думала, пока делала. <свят> <свят> так, ну что я тебе могу сказать? <свят> Явно наши персонажи испытывают ой, любовный интерес. <свят> Тем, кого они переодевали. Но на самом деле, я скажу, что Шиви даже очень идет. Необычно видеть штаны в твоем исполнении, потому что ты их редко рисуешь, но мне нравится, прикольно. Это артшивый и с каким-то челепизриком. Ты здесь кого-то видишь, я не вижу здесь какой-то микроб. Наверное, это надо протереть монитор. Тролли собственного ребенка какая ехреновая мать. Короче, я надеюсь, что наши друзья после этого не перестанут с нами общаться. Надеюсь, вам очень понравилось, что мы переодели персонажей наших спонсоров, потому что мы очень сильно любим наших спонсоров. Вот они слева направо. В общем, если видос наперед, много просмотров, мы докопаемся до реальных спонсоров. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер и не подписывайтесь на ТикТок. Мы там никого не Ничего не выкладываем, ну поняли, Присовашки короче. переодеваем. Да, да, да, да, да. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока.